Около трех сотен мирных жителей, которым удалось выбраться из Мариуполя, были доставлены в Докучаевск. Беженцев накормили, предоставили теплые вещи, медикаменты и оказали необходимую помощь. Многие из тех, кому удалось вырваться из украинской оккупации, планируют отправиться к родственникам в Россию. Около 20 дней эти люди жили в подвале без связи, электричества, необходимых медикаментов, еды и воды. Еду, воду, мне приходилось самому все это добывать. Приходилось а, обменивать сигареты на воду, приходилось а, у кого-то брать, приходилось а, во время дождей в бутылках собирать. Я направляюсь к своим родственникам, у меня брат там, у меня отец, мать, а, они все в России». Спасшиеся мариупольцы рассказывают, что украинские боевики буквально выгоняли мирных жителей из своих домов. Я не знаю, кто это были, азовцы или украинская армия, но они сидели в квартирах. Я видела лично, как выгнали женщину с ребенком. Ребенок маленький в коляске, дом напротив нас был, девятиэтажка. И она выходила, плача, вытирала слезы, ребенок на руках. Игорь и Анна отправляются в Ростов. О гуманитарных коридорах они узнали по счастливой случайности. По слухам мы узнали, где стоит ДНР, и нас э, прибежали туда, и нас спасли. Нас вывезли, нас накормили, нас обогрели, дали одежду, просто лекарства. У нас произошел просто геноцид э, нашего народа, мирного, да, мирного населения. Нас обстреливали, причем э, обстреливали, как нам казалось, Реально специально. Я не знаю, с кем была война. Мы не видели никаких российских, например, войск. Но видели украинских войск, которые нас обстреливали. Помогать беженцам стараются и обычные жители Докучаевска. Передают продукты питания, денежные средства. все, что может помочь людям, оказавшимся в трудном положении. Нас очень хорошо приняли, да. Очень приятно. Мы своим ходом, после того, как загорел дом, и в подвале уже даже невозможно было находиться, мы своим ходом... Я после осколочного ранения кое-как на костылях, пешочком дошли до Ляпина. Мама сгорела, когда наш дом горел. Она очень старенькая, парализованная. Она просто сгорела. Возвращаться обратно в Мариуполь большинство жителей уже не планирует. Евгений Паскарь, Эдуард Чернов, телеканала «Плод».